uh, Минув раз что-то зазвенело, да, вот так стекляшка. Смотрю у меня зуб, пол ползуба нет, да, они стали тупо крошиться. Позже в ролике покажу вам свой рот, вы посмотрите, я думаю, после этого вы точно будете курить. Зубы выпадают конкретно. Друзья, ну девушек это не смущало, я даже куни классно делала. А? Ты, дурак, это я Ты с ума сошел. Да ладно, ролик живой, ты чего, прикольный. Надо юмора в ролик. никаких пилоток мы не будем вставлять. Прикольно. Я смотрю фото. И один в один какое у меня пятно, в том же самом месте рядом э гландовые вот эти, как их э гланты, там эти пазухи или как их, пятно. Рагорова второй степени, друзья. Да, да, да, И потом, когда вам станет 40 лет, и вы уже будете задумываться, сколько мне осталось жить. День, а зачем два? ждать, да, чтобы вам... Да. Если вы еще молодые, здоровые, крепкие, да, Если и у вас пришел... впереди будущее. Вот. Да, блин, Я смотрю, мне пришла смс. Тысяча рублей, друзья, и жизнь моей мамы. А, ну и там, я не знаю, блок сигарет на эту тысячу можно, Друзья, как вы считаете вообще блок сигареты и жизнь мамы, это сопоставимо? А, хотели бы вы вот так вот жизнь своей мамы а, а, променять? На блок сигарет. Это случай, несчастный был. Здравствуйте, уважаемые подписчики, ребята и девчата. С вами канал Апана. Это видео, как и все видео, направлены против пропаганды наркотических веществ. Тут рассказывается история обычных людей, чтобы уберечь других людей от подобных историй. Сегодня в гостях нас посетил российский рэпер. Жека, Жека, расскажи сам, пожалуйста, представь, потому что столько выражений, я сам не запомнил. Апанас, давай сначала краба. Я очень хотел тебя увидеть, ты вылет ты Игорь, как два брата-близнеца, только ты постарше, а Игорь помолчен. братья, генер. Да, я даже смотрю, вот, друзья, я просто немного даже у меня вот до речи пропал, потому что я не ожидал, что я здесь окажусь. Вот, я, Да, я в прошлом хип-хоп исполнитель, где-то середина 2000-х годов, начало. Можно сказать так, дедушка хип хапа российского, андеграунд рэпа. Друзья, я сейчас в YouTube Джека, блогер Джека. А если вы захотите послушать треки, найти в интернете, а вы можете набрать в фейсковике MC Юджин. Уважаемые подписчики, просто к нам Жека сегодня пришел. С очень тяжелой наболевшей проблемой. В общем, у него подозрение на рак гортани. По-другому рак горла. И все это у него благодаря тому, что он очень часто употреблял по много-много сигарет. Никотин, вейп, друзья, 20 лет почти. Вот. Курю я из них 20 лет, сигареты обычные. Да, но бывает и не только сигареты, курю, и необычные. Погоди, друзья. Жека, подробно, ты его потребил. В данный момент я не употребляю ничего запрещенного. А бы. вообще в сфере наркотиков у тебя какой стаж? Я не в зависимости но употреблял я где-то пару лет давай так Жека. а когда ты первый раз узнал что у тебя появились боли в горле или как это вообще все проявилось Слушай, по один прекрасный вечер мне становится плохо я включаю воду на кухне и вот слышу шум воды у меня начинает смыкаться гортань, горло. Я не знаю, я не хирург, не лор, не врач, как это вам правильно, так грамотно до вас донести, друзья. Вот. но я у меня дикая паника знаете вот как наверное под солями бывает когда вот человек просто теряется он боится всего он просто стоит надрачивает смотрит в глазок у меня реальная паника была я слышу как вода капает капает вода из крана то есть кап кап кап я это слышу у меня с каждым кап кап, кап у меня больше больше больше смыкается гортань я думаю сейчас я водички попью наверное, какая-нибудь простуда и меня отпустит вот начиная пить воду я понимаю что вода у меня я ее глотаю но она у меня где-то застревает в глотке я не могу ее просто проглотить я начинаю захлебываться как вы знаете когда хлебной крошки подавился человек говорит, да ему плохо друзья у меня паника как бы то что вот я сейчас задохнусь. ну паника ну ты какие-то боли испытывал что-нибудь гаколола резало резала или как такого ни разу в жизни не было да у меня сразу такие вот мысли то что это это что-то ненормальное погоди а потом ты ты как ты обратился к врачам сходил узнал что у тебя такое? Да, я вызывал скорую, приехала скорая, они отказались меня забирать то есть, говорят, у вас, наверное, обычная простуда. Ответил тем, что если вы меня не заберете, пишите тогда расписку. Если с утра меня, вернее, мое тело холодное будет, как бы приедет полиция, описывать труп, увидит на столе вот эту вот вашу бумагу. Вот, и все вопросы будут к вам. Меня забрали в больницу, то есть, там, при поселке, я знаю, друзья, как это правильно называется, это больница в деревне, да, грубо говоря. Я там, меня, короче, там, главврач, он пьяный, медсестры пьяные, закрылись, меня оставили в общем коридоре где-то по первую ночь было же, ты пьяный пьяным был? нет, нет пьяная была а -а -а. медсестра, вернее и главврач они мне говорят что ты к нам вообще приехал у тебя все хорошо я реально друзья я уже реально но ну, не могу дышать кстати подумали сначала то что столбняк поскольку у меня на год была пропущена прививка столбняка а -а -а. то есть ее раз в 10 лет делают а почему? Потому что когда у меня шеи шеей начались вот эти проблемы, у меня стало сводить кисти рук. Друзья, если вы не знали, столбняк, он как выражается? У вас начинает сводить вот эти вот мышцы шейные, вот эти вот кисти рук, так скажем, да, от локтя до запястья. Но сами пальцы у вас не будет сводить, именно вот эта часть. И икры, вот под ногами вот, вот икры. То есть э, э, вот такие вот сладкие, да вот как вот когда может вы плавали или у вас там перед а во сне ноги сводила руки вот и шею вот эти вот мышцы шейные э, трапец здесь я какая я не мог глотать я не мог нормально дышать плюс э, сердечко Один перенес на этом мы наверное с тобой в другом видеоролике да, которые планировали о клинической смерти я расскажу когда была клиническая смерть сердце да, ощущение... кстати, вот про клиническую смерть человек хочет рассказать про клиническую смерть ну это употребление, друзья. Он да. видел, да, когда у тело не жило. Сколько у тебя минут тело не жило? Книжная это остановка сердца. Я не засекал сколько минут, я могу только ощущения рассказать. Вот. Про эти ощущения мы можем вам поведать на другом канале, который откроется у Мохи 8. Название мы еще не придумали, но это будет вестись передача в плане паранормального. Это потом мы расскажем. Okay. Сейчас суть идет о том, чтобы уберечь наших подписчиков, которые часто курят от этой беды, чтобы они, ну, есть такие люди, которым я рассказал твою историю, да, вот две девушки, я им рассказал, они тоже из подписчиков. И сейчас мы наспор с ними уже бросаем курить. Я вот, ну, вчера я курил 7 сигарет. Да, я начал курить после того, как брата не стало, я на нервиках был. И сейчас, вот, когда я услышал Жепу, да, я с ним общался до этого, пообщался рассказал еще двум подписчицам они какая ужасная история ну конечно ужасно у человека он живет как бы одним днем он не знает что завтра произойдет Потому что врачи долго-долго тянут вот это все, анализы потом, а как, в какой-то момент у него денег нет, а где-то врачи платные. Так же получается? Ну да, конечно. В итоге, да. если это запустить, рак горла, я знал одного человека, который умер от рака горла, но ну, правда он не бросил курить, он немного пил, ну чтобы смягчить боли в горле, как он описывал, он не мог проглотить кусочки еды, просто не мог. Вот, и поэтому мы вам рассказываем, чтобы уберечь людей, которые думают. Вот о никотине, ну не, они а порались завязать с этим делом, потому что это не первый человек, у которого рак горла. По другому я могу рассказать. Вот сейчас если все нормально у врачей, да, у него просто вырежут связки в горле. Человек молодой, молодой Или человек. Не связки гортань кадык. Ну гортань, ну там, ну я знаю, короче, у одного актера вырезали тоже внутри трубочка хочу такая. На себе показывают. И у него потом дырка будет в горле, он будет разго вот, разговаривать. Через электронную гармошку. Шипеть он будет, шипеть чисто, но если он будет нажимать на эту дырочку, а это будет так неудобно, тогда он сможет разговаривать. Не на дырочку, друзья, прикладывайте сюда электронная такая шняга, типа гармошки, прикладывайте, mm. и у вас электронный голос. Также вы можете дыханием научиться да, вот разговаривать. Да, вот это наблюдали, вот это все благодаря никотину в основном. Ну тот актер, мы как выяснили, мы общались тоже, это который напарник, он mm -hmm. знает хорошо, он mm -hmm. общался. Тот еще перед сценками в театре, он успевал, короче, по 3-4 коктейля бахнуть, какие-то таблетки туда добавлял. Но он горло посадил не только из-за сигарет, еще плюс вот это. Кстати, вот видите, выпивание часто коктейлей, да, вот употребление сигарет, как влияет на раковые онкологические болезни, вот, как проявляется Не только коктейли, я думаю, любого алкоголя, вот. Друзья, я, кстати, так и не бросил курить, на самом деле, это очень тяжело. Жека, а кстати, а со скольки лет ты начал курить? Ну, началось у меня это со школы, с девятого класса, когда я, кстати, друзья, я был в классе, белые вороны, меня не любили, и друзей у меня почти не было, можно сказать, не было. Фамилия у меня Гусев была. Сейчас у меня немножко другая фамилия, не буду ее озвучивать. Как в электронике, да? Да. в электронике. Гусь, гусь, там это... Вот, меня это очень обижало, как бы, поэтому у меня друзей особенно не было. Вот, и на перемене постоянно я получал подзатыльники от сверстников, которые там более такие физкультурники были, более спортивные, покрепче. Вот, как бы я тоже не дохлый был, да, но не такой, конечно. вот, ладно, друзья. Играет, покури, там, ну, пару тяг сделай, тебе понравится. А нет, нет, короче, где я. Я там пару месяцев отнекивался от них отмахивался то что я я там не знаю ходил в качалку занимался да там каратэ вот но все-таки я решил да чтоб не выделяться из класса я решил вот и одну перемену вторую перемену в итоге грубо говоря это у меня получается 9 класс друзья сколько мне было лет лет 15 16 да вот с этого возраста я сначала баловался первую первые там два-три года нет такой зависимости я там когда выпью в компании в основном да там э, хочется себя взрослого покорчить да там быстрее там не знаю щетина там пару волосков еще тогда было я там были их все равно в итоге сейчас день проклинаю потому что у меня такая борода бывает густая что и пару дней у меня уже такая как у моджахеда борода ну, вот, я себя нарушил немножко э, дисбаланс кожи вот это вот да кстати ну да это молодежь прислушаться если у вас рано очень первый пушок не надо его сбривать. можно да. до двух лет его держать потом ну чтобы потом вам не приходилось там каждый день некоторые бывает с утра и вечером бруется у них Ш такая борода жесткие, вырастает. Да, вот у меня вот более-менее это потому что я в этот пушок держал я сейчас могу там раз два-три дня побриться только потом начинает вырастать вот кстати вот советы дают сразу одновременно вы Какие советы заметили? То, что уже в школе ты по советам друзей своего вот общества, коллектива, ты тоже пытаешься стать взрослым и начинаешь курить. А стоит, ли, ну, а стоит ли так поступать? Если человеку к 40, он уже стоит перед выбором. Жить или не жить? Операция, не операция? Анализы? Ну, вопрос извините, Вот меня, да, спросил, друзья, вот у меня человек спросил... Э -э -э вообще там скольки лет вот и буквально лет наверное ну, лет 12 я курил тупо сигареты вот иногда конечно я э -э -э -э покуривал не только сигареты я не знаю можно говорить не косяк ну косяк да, косяк как бы. у меня была подруга которая в нее был доступ такой к этому не знаю откуда кто и кто и это все дело угощал ее как бы вот она приходила угощала меня постоянно накуривала в говнище вот при том в итоге когда мы с ней перестали общаться алена кстати тебе привет вот она мне сказала, что я тебя любила до гроба буду любить только на меня внимание не обращала я накуривала на халяву бесплатности а бабки не брала вот друзья я не знал что у меня оказывается из больших чувств меня травят меня напуривают. в итоге я вот 12 лет употребления никотина я уже пересел на вы я решил слезть с сигарет на электронную сигарету вот с таких скажем так бумажных на электронные в итоге я стал и парить то есть и курить то есть друзья как вам так правильно сказать у меня такой организм наверное у большинства из вас а может у меньшинства это будет лучше меньшинства а, э, любое там алкоголь наркотики а, там а, ну никотин те же легкие наркотики а, вот ты начинаешь принимать да там дозу человек принял ему все он там на пару часов все ходит ему он довольно ему кайфово да а у меня доза двойная во всем даже в букле то есть я не могу а, не могу я свою дозу вот эту вот а, ощутить то есть мне надо хапнуть там до да, никотина там и, э, или там того же алкоголя два раза больше чем обычный человек да вот такой вот у меня организм как бы а и он... я э, начал парить начал курить то есть я закуриваю сигарету друзья я его куриваю меня все я понимаю организм на насыщается никотином и потом я заливаю жижку в дрипку да ну кто из вас парит значит такое дрипка там или в бак <свят> ну, вот в бочонок да у меня как бы целая коллекция дрипок и, и и баков вот и начинаю какую-нибудь фруктовую смесь запаривать, да, то есть и меня до тошноты, друзья, меня там хочется вливать, да, я все равно в себя это заливаю, это никотин уже уже не сигарета, а уже с вейпы, как бы, и вот это вся чушь, то что вы от сигарет слезете, это, я думаю, меньшинство, кто а, с, а, с, а, на электронику подсел, бросил такие сигареты, а потом и следствия с электроники, друзья, если вы начнете парить, это правильно, так вот, парить, парить, да, как у себя в песне, вот парим, парим, да, вот, вы да, не только парить будете, вы еще и курить не бросите, вот. вы еще и рак горла заработаете, я в чем уверен, потому что у меня а, пятно, а, мне сначала врачи ставили диагноз ларингит, то есть а, ларингит, а что еще у нас бывает а, с носом связанное с горлом? А, гайморит. Гайморит, гайморит, гайморит да, гайморит, вот друзья, гайморит, да. Да, гайморит, вот. но мне это пятно, понимаете, мне сначала выписывали а, а, горло полоскать, потом говорят, у тебя организм ослабленный, потому что я вахтовик питаюсь не очень, правильно? правильно там молочница бывает да проскакивает вот это молочница ладно от нее я тоже там на полтора на полторы тысячи э, наших деревянных российских рублей я выпил лекарства вот она у меня прошла но от пятно осталось в итоге друзья я уж четыре месяца хожу с этим пятном понимаете она меня не беспокоит она у меня не болит она у меня только увеличивается У меня больше больше больше больше где вот гланда рядом то есть э, белая такой вот атрофические язвы если правильно говорить вот она не воняет не гниет по своей деревянной голове постучу, как у пуха там опилки у меня тоже. Наверное, раз я вот, друзья, так запустил себя, да. Вот, чуть позже в ролике покажу вам свой, свой рот, свои зубы, да, которые у меня сейчас уже последние, наверное, лет 7 летят. То есть я уже по зубным последние пару лет не хожу, потому что, ну, я их хочу нафиг подергать. Я все импланты начал делать. Вот, я, наверное, все везде, если я, да, дай бог, да, да, доживу если сделаю имплант. Кстати, хотел бы, да, вот заметить. Человек просто поет, рэпом занимается, поэтому... Правильно, рэп, если правильно. Да, да. Вот, вот видите, вот... Ну и пою иногда. Конечно. Ну из-за этого всего вот этих, как он говорит, говорит, выпарок, да, сигарет, алкоголя и так далее, да, там и так далее. Вы поняли про что? У него mm -hmm. начали выпадать зубы. Вот поэтому он хочет mm -hmm. стать вот импланты, потому что он... Неплохо поэт, я слышал его начинающие песни, и хочет продолжать свою песню. Ну, скажем так, не начинающий, друзья, четыре альбома по нас выпусти. Нет, я имею в виду, а, когда я, ты я начинал, понял, да. тогда а, много лет назад. Я, когда Я начинал, ты моих песен не слышал. Да. Да? Блин, <смех> ты мне скидывал ролик, я а, видел. А, Но это ролик уже Так это сколько начинал? лет ему? Ну, ему лет семь, наверное. А читал я 20 лет. Семь? Да. А не тогда ли гуф начинал подниматься? Не, nee, Гуф уже лет, наверное, 10, если не больше. А, -а, -а да. не ну, через три года ну, после Гуфа. Друзья, Гуфу начали. я не, как сказать, не то, что не уважаю, наверное, как, как личность, да, я его уважаю, он много добился, да, многого он а, не из богатой семьи, да, и вылез, да, все-таки вылез. Вот, но я не уважаю его за то, что он пропагандирует, он даже вот в последних своих альбомах говорил, то, что я вот больше наркотики не пропагандирую, я за здоровый образ жизни, сам придерживается. Хотя верить тоже, знаете, как бы, на слово человеку тоже, мы же не знаем что закатом говорится вот. но я вам хочу одно сказать то что человек в треках своих в старых по крайней мере это про алексея долматова говорю гуф никнейм у него да Ака, гуф. он к наркотикам людей как бы ну Пропаганда идет наркотиков, то, что там, э, может, слышал его альбом «Город дорог», там, что такое. Вот, ладно, мы не о пришли, вот. Я... Да, заметьте, это не я сказал. Вот. я думаю, это не реклама, не пиар, не реклама, потому что так известно, что его рекламировать. Я не знаю, наверное, вырезать придется или оставить. Да, мне кажется, прикольно. Ну, ты посмотри сам, там, как тебе будет качать, оставишь, не будет. Вот. Друзья, поэтому не партии. Ты давай, люди хотят бросить курить. Так что, друзья, не курите. И тем более не партии, не думайте, не верьте в то, вот в этих всех продавцов, зазывало их называю, да, которые вам говорят, вот, вот, возьми электронную сигарету, так меня видно, ты слезешь с такого никотина, с обычных сигарет, да. и будешь, и будешь а, парить, а потом бросишь и парить, и будешь, там, я не знаю, турникменом, друзья, не верьте, это все полная лажа, я вот вам вот, а, это единица может быть, я не спорю единицы, но большинство, как я, я сейчас считаю большинством, и парят, и курят, у меня жижик там море, у меня там видов наверное, видов 30 всяких вкусных американских, да, Россию, они очень люблю да, Ой, парить. Ну вот. ел. Посмотрите, и какой ги гиперактивный рэпер попался, а, ну вот. Но, нет, а с другой стороны да? Он вам что -то да. только не рассказал, он даже вот взять... Да. Только он забыл рассказать, да, год рождения, как родился, как появился на свет. А да, так... Я понял, прям как следак, друзья, он прям как слезак, такой допрос ведет. Всю жизнь рассказал свою историю, но хотя прям а самое главное, основное он зацепил. Он зацепил даже те вопросы, которые я хотел ему задать, он уже на них автоматически ответил. На какие лет, вот, когда вот, не стоит не начинать в школе курить, не стоит начинать. Друзья, Что не ведитесь, это? да, вот есть вот такие подростки, да, которые да, будут да. вас клонять ни в коем такие случае. Такие вы взрослые да. люди, вот, поверьте, вы не взрослые люди, вы такие же... Не надо, не надо. Вот я взрослый человек, я хочу стать ребенком обратно. Не спешите в этот взрослый мир. Конечно, Хоть... имейте свою, свой, свой мир, свою башню на этих вот ключах, там же голова, не просто для того, чтобы ее носить, а, дана, да, там, а чтобы еще и думать. Да, по нас правильные вещи говорит, а тебя за это можно... А не, мне вот как-то пацан, что... пацан а, это, в контактах да. пацан написал, елки-палки, я не знаю, какой, седьмой, восьмой класс, мы с ним общались, просто вот вот я слышал, ты бросил вот курить, а как бросить курить, вот советы, да, я с ним пообщался, ему дал свои советы, но дело не в этом, мне зацепило то, что он рассказывал. В классе у него только трое не курящих, остальные все курящие. Иди курящие, кстати, тоже. Вот, да. и куда, да? Больше чем поменяли. Дев девчонок, да, наше, наше время, чтобы девчонка, да, это было редко. Бутылка в руке. А, да, две девчонки курят, но это как, ну вот это, это и есть такая стабильность. Ну чтобы как в эти годы, да, вот сейчас, там процентов 70-80 девчат курят, это вообще. А, кстати, да, был такой момент еще, когда вот девчат, девчата во дворе только когда мы начинали выпивать, когда да. перепивали пацанов, некоторых были такие боевые девчатки, Я был, ну да, в шоке. Ну, <laughs> это было в наше время, но их было мало. А сейчас их очень много. Вот прислушивайтесь к этим советам. Не стоит это попадаться вот под советы вот этого общества, ваших друзей. Друзья, ходите в спортзал, занимайтесь спортом, там, пусть не в качалку, там на карате, кикбоксинг, неважно, да, там с катайтесь, играйте в баскетбол, там я не с танцами в конце концов, но не начинайте вы эту отраву принимать, потому что а, это, ну, Никаким все знают, это легкий наркотик, с этого наркотика вы будете уже более тяжелые, а сейчас наркоту, в принципе, достать его на улице, подходит, предлагает, хочешь попробовать, как бы, да, вот, в принципе, я общался, да, в компании по, по юности, да, когда любой наркотик, я пробовал и каин, я, дорожку, да, я пробовал и дурь, да, грубо говоря, всегда дурь назывался, 90-е, 2000 -е, там, начало, там, конец 90-х, дурь, говно, про негров, да, афроамериканцев, вот эти вот фильмы, друзья, были, когда вот там, косяк такой, да, он толстый, кайфует, да, и мы вот пытались там подражать, читали рэп, да, вот слушав черную музыку, куда за что от бритоголовых получали по кумпелу в переходах в метро вот и тоже да, там когда там бывало там кто-то угостит там косяком да потом дорожка потом дорожка друзья слава богу поведения ни разу в жизни ни разу в жизни поведения не пускал да как Кабаторэп читает. Ну, ну, прикольная манера, общения да. Точно рыбка. Апанас воповень я никогда не пускал. Я просто, друзья, я боюсь, вот этих вот, когда уколов, даже как робит, хочу хожу сдавать, я вот так отворачиваю, наверное, поэтому. А так я думаю, меня бы это не остановило, да. Просто, видимо, меня все-таки у меня есть ангел-хранитель. С одной стороны, ангел-хранитель, с другой говорится, без, дьявол, да, как у в песне Кто-то ангел или без. Вот. Я не знаю, кто у меня ангел или без мне, но я думаю, больше ангел давал мне, как бы меня не давал, а предостерегал, чтобы я с этой дуре, да, там те же тамины, таблетки, да, как бы не подсел, что-то более тяжелое, не пускал по вине себе, там не бахался, как бы, вот, да. Вот, поэтому, ну, я не очень, уже уже сколько, уже больше 15 лет я даже, э, э, ну, не буду грешить, там, пару лет назад, может, косяк там я, ну, не косяк, там, Гарик, да, там, я, был у меня, да, Гришок за мной был там пару раз, назад да, в компании, там, я Гаррисона, как бы, подпила, да, вот, что-то более тяжелое, да, как бы, это то, что надо, надо быть полным уё, да, что там, себе тело портить, делать дырки в себе, да. Ну, а вы, вы еще не знаете, да, этого, 5 дней назад на с ним... Как пообщались. Я тогда пообщался с двумя девчатами, тоже с подписчиками. Вы, возможно, вы уже меня смотрите. И, в общем, я им рассказал вот эту историю про Жеку, как он мне рассказывал. Я описал то же самое им. Им тоже реально захотелось бросить курить. Так вот, одна девчонка уже бросила на третий день, а вот с другой девчонкой тяжело сейчас вот дается, нам обоим бросить. И мы решили с того дня по одной сигарете убавлять. Сегодня у меня нормы 5 дней. Вот 5 дней пообщались. Сегодня у меня норма 5 сигарет. вот. Не, я тоже. Я же бросал до этого в декабре. Вот. Ну я, я бы советовал, уземья по нас. Знаешь, вот ты, в принципе, все правильно говоришь, но бросать надо сразу бросать. Вот ты с этой нормы 5 сигарет. Ты потом опять я, начнешь. Я... А, погоди, 25 погоди, Жека, я знаю это. Но ну, просто сейчас И... я хочу поддержать эту девушку. Я в декабре сразу бросил. Сразу бросил и все? Я так не получалось. Нет, у меня я сразу бросил. На следующий день меня так жаба давило, короче, я в итоге взял маленький бычок и выкурил. Да, за весь день. Но на на второй день уже, когда это, ну я просто себе внушил что сигарета это просто вредная это злой, привычка. Я. Вредная привычка. Да. Знаете, вот вредная привычка, семечки щелкать, там. Нет, семечки щелкают, вкусная привычка. Но в неположенных местах щелкать семечки или плеваться где-нибудь в неположенных местах. Вредная привычка. Просто я у себя убедил, внушил себе, что сигареты такая же вредная привычка, как плеваться где-то в общественных местах. И мне на второй день не захотелось уже попробовать. Я просто, когда мысля пошла к этому, поступать, а не закурить лись. Я такой, да, фу, вредная привычка, для меня это легко. И вот тоже так же, представляете, оно реально легко становится, и неохота. Ну, правда, я какое-то время это ходил, семечки щелкал, mm -hmm. конфеты вот эти, и глицин, таблетки купил. Но это дня три я употреблял глицин, а потом так и остался в вагончике там на вахте. Все, вот, сразу бросил. А сейчас просто мы с этой девчонкой, это как-то еще это прикольно, да? А давай, а давай, когда... Вот видите, одному тяжело бросить, а когда вот вдвоем, троем, вместе, там, поддержка идет, и мы как бы, у нас поддержка друг друга. Мы каждый раз пишем, переписываемся. Ты там не нахулиганила лишнюю сигарку? Нет, у меня еще две в запасе. Мы прикалываемся. Нет, а так тоже прикольно. Поэтому, друзья, давайте поддержим этот ролик, данный ролик, да, который выйдет. да, Наверное, уже вышел, раз вы его смотрите, благодаря вот этому замечательному человечку. И... Человечище, с большой буквы. Да, хорошая и... уже. Благодаря вот этому я... замечательному человеку. Друзья, и я... Ведь он же на меня тоже подействовал, так же, как и на тех двух девчат. Реально захотелось бросить. Если бы не Игорь, а, а, покойный совсем небесное, а, вы бы никогда этот ролик не увидели, и, возможно, из вас бы люди бы не бросили курить, которые пос, посмотрев это, это видео, бросят. Это, я думаю, заслуга твоего брата. Да, я знаю, знаю. Потому что многие, и, многие и... брат вот. Те, кто со мной вот уже проводил интервью, и еще много желающих, которые хотят провести интервью, они до этого общались. Некоторые не общались, но хотели с братом провести интервью. Ну вот и поэтому они вот мне звонят, пишут, а давай с тобой проведем. Я давай, давай, я только за. Понимаете, потому что вот лучшие вот ролики, как и вот этот ролик, будут попадать на канал Муха-8. Для того, чтобы поддержать все видео, которые сделал Игорь Муха-8, сделал, чтобы они наверху были, в рейтинге, и чтобы новые люди могли заходить и благодаря ему бросать, отказываться, короче, ну, в общем, бороться с этой зависимостью. Ну, скажем так, я читал комментарии, друзья, на канале Игоря и на канале Апанаса читал тоже комментарии, и многие люди пишут, это когда уже Игорь ушел от нас с вами, то, что... Друзья, заметьте, очень они похожи, даже внешне, да, и просто похожи гены, да, ну и все. Ну, так просто, просто, не, ну, просто конечно... в этой жизни ничего не бывает. Не, ну, когда люди живут в одной семье, ну, конечно, они перенимают привычки друг у друга, повадки там, потому что выросли с одного гнезда. Ну, да, в один ходили, Да, и да. брали с кого примеры было, ну, понятно дело это, но это у всех так, это нормально. Кстати, вот, уважаемые подписчики, ребята и девчата, хочу еще один важный вопрос задать Жеке. Ты расскажи им, вот, расскажи, потому что многие хотят бросить, вот, вот, благодаря таким историям они и бросают. Расскажи, вот, какую жопу ты чувствуешь, вот, ощущения, а теми, да? какие ощущения мучительные ты испытываешь? Друзья, вот вы когда-нибудь, может, давились рыбной косточкой, или вас, ну, не, тоже давились, да, в горле застревало где-то там, да, и пока вы хлебушка, кусочек там отчерстого желательно отламывали, проглатывали его, проскакивал он ее проталкивал вот у меня уже полгода помимо пятна которая до в горле которая меня настораживает и я был у лора у одного поликлиники правду государства второго, и все говорят то что да у тебя это от осложнение, да, я чуть позже в ролике покажу вам свой рот вы посмотрите я думаю после этого точно будет курить что у меня зубами вообще что у меня во рту да заходите к нему на канал. не не не я сегодня покажу мы конечно же решили да то что чтобы не вы видели просто этот треш у тебя камера я смотрю достойная да зеркалочка как бы я на телефон снимаю все знают да пока еще не обзавел достойной я аппаратурой это камера это камера Moshi 8 Игорька брат вот но все равно ну извините но вот, то что пальцы жопы сравнивать как бы телефоны и вот Оборудование. Ну. Да, и просто видно будет, друзья, видно будет вот эта вся параша, которая у меня во рту, которую я хочу просто подергать, просто удалить чертям. Пусть я лучше буду с голыми деснами ходить. обязательно, я еще, наверное... Воняет изо рта реально, как бы, но вот этот вот... Так, э... но меня рядом не будет, когда он будет вам рот показывать. Ты зубы чистил сегодня? Ну Хотя? конечно чистил. А да. Ну все, ладно, это к Нет, ну, когда будешь делать фотку, да, я, пожалуй, вот Да это... не фотку, нет, мы покажем видео просто. Нет, а... видео. Я потом могу сделать фотку с кадра нет -нет, да, и на видео обложку. Покажу, так вот, ну. Вот, друзья, весь этот трэш, да, который у вас из-за никотина. Началось у меня, кстати, это в лет 25, у меня у корней стали дырки появляться в зубах, то есть, ну, корневой кариес, если более так научно, вот, кровоточивость. Ну, я как-то забивал, там пломбу поставят, Вот, но какой-то зуб не поставил. В итоге у меня стали обламываться, то есть, стоит иметь там какую-то семечку, там сухарик с пивом, да. Раз, чувствую что-то во рту у меня, э, в раковину, раз, что-то зазвенело, да, вот как стекляшка. Смотрю, у меня зуб, ползуба нет, да, они стали тупо крошиться. Я вот не знаю, знаю что не знаю. у меня пеньки одни остались, я вот имплант, импланты начал делать, 250 тысяч я почти отдал. Ну, вот. Еще коронки 150. У меня это, пока таких конечно. денег нет 4 зуба. Ну, для людей, на самом ну, деле, нет. человек подсадил свой организм. Но ну, витаминов не хватает. В человеке не хватает чего-то. Да Там это, в крови, белка жора. да, нет. Когда употребляешь то, это третье, четвертое, почему вот валко шеи, у наркоманов у многих зубы выпадают. Ну, конечно, они, иммунитет как сажает. Сколько в человеке не хватает того, что было, да, защитной конечно. функции, иммунитета. Mm -hmm. Ну вот, ну правда же, ну так Друзья, ну, Нет, ну, а есть такие, конечно, заядлые курильщики, но видели, да, вот, зубы у них коричневые, вот, от этого тоже очень сильно влияет. Зубы выпадают конкретно. Друзья, ну девушек это не смущало. Я даже куни классно делала. А? Ты, дура, вот это, вот это я выгляжу. Зачем? Ты, ты с ума сошел? Да ладно, ролик живой. Ты чего, прикольный? Ты надо что? юмором ролик. Я Никаких пилоток мы не будем стрелять. Прикольно. Нет. Ты посоветуйся сначала, а потом удаляй. Да тебе говорю, бомбовый ролик. Ты же хочешь бомбовый не ролик? надо. Просто другому человеку слово сказать, а мне нет, как бы, И если девушка да. любить, то... Все. Просто зубы покажешь, я сделаю фотографию, ее вставлю. Ты решишь потом, оставить не оставлю. Фоновую, фоновую, да вырежу, с кем-нибудь. Короче, да. поставлю фоновую обложку, короче. Вот mm. до чего доводит сигарета Кстати, у меня а, с правой стороны, постоянно путаю, слева-права, здесь вот а, У меня стали а, напухать а, лимфоузлы То есть у меня сначала один, теперь уже второй вот такой узелок Я его могу а, пощупать, то есть потрогать В принципе, вот можешь потрогать Не, не хочу вот, У меня прямо шарик такой, да Вот, я зашел в интернет А, кстати, я зашел сначала, посмотрел, что это за пятно и, друзья, что вы думаете, я, знаете, у меня как вот э, ковер, вот, представьте, стоите на ковре, у вас под ног его выдернули Я смотрю фото, и один в один какое у меня пятно, в том же самом месте рядом э, гландовые вот эти, как их, гланты там эти, пазухи или как их, пятно Рок второй степени, друзья А, кстати, у меня еще голос, вот вы слышите, да, хриплый, я в своем, через каждый ролик говорю, что у меня голос, вы слышите, садитесь, мне ну, больно говорить у, Да Вторая стадия, это еще лечится. Ну, я не знаю, какая лечиться. стадия. Я надеюсь, что, может, вообще это правда у меня... Мне надо давить на врачи. Э, этот не рак. Давайте вот. да? Конечно. Но по фотографиям, по фотографиям, да, э, это вот я увидел, да, рак второй стадии. Вот. Еще, друзья, я стал последние недели 4-3, наверное, да, 3. Сморкаться у меня сопли и сгустки, кроме них. Меня родственники успокаивают, говорят, да это у тебя какой-то сосудик. Но ну, извиняюсь, уже месяц почти у меня уже начинает уже начинает идти кровавые вот эти сопли. Вот. Ну и вот этот ком постоянно в горле, как бы он у меня не проходит, он меня беспокоит. То есть я пока не поем какой-то твердой пищи, он у меня не проходит. А да, у тебя, может, лимфоузел нарывает. вот Поем я твердой пищи, а по нас. И буквально там, ну. Не, это надо лечить, я идет, это у него все нарывает этот лимфоузел, гнаить. Вот. Я не знаю, что это да. такое, вот. может мне недолго осталось, вот. но ну, друзья, но ну, пусть я там еще лет сто проживу, или может быть я там завтра там не проснусь, да? но я хочу, чтобы после этого ролика вы хотя бы задумывались, На, нужно... ладно, рак мы откинем в сторону, да, надо ли вам вообще вот эти неудобства, да, а, постоянный вот этот плуткомок в горле, там, я не знаю, вот эти вот какие-то пятна, а, вот этот дискомфорт вообще да, нужен, да. он вам в Да, голос. да, да, и потом, когда вам встанет 40 лет, и вы уже будете задумываться, сколько мне осталось жить, день, А зачем пару? ждать, да, чтобы вам... Да, если вы еще молодые, здоровые, крепкие, да, если и у вас усил. впереди будущее, вот. Да из блин, вот этот... он все это Смутьян, он все такой скромник, скромник, да просто... Я, знаешь, какой скромный я, ух, я потом, ну я что-то это пока учусь быть скромным ну, вот так вот, да, друзья. Мы давайте вот так вот жить, заниматься спортом вот так вот, да, из рок, да, там вот, или там э, рэп, да, там вот, но э, не будем вот эти бредные, сейчас не модно вообще, это в 90-е, начало двухтысячных х там модно, когда девушка стояла сигарет на остановке, ножку вперед, да, стоит как проститутка, да. Сейчас это вот именно, друзья, проститутка, сейчас это вообще не... Не актуально, не, не в тренде, как вот сейчас выражение то-то. Да, тут а, а, не, не модно. А есть. вот это, когда по утрам встаешь, да, такое говно во рту. Вот, да. я, вот это, вот это тоже я, вот когда бросал коридик, а, да. Вот насвай, ты, ты же пробовал, наверное, насвай. Да, пробовал. Ну, такое же говно вот с утра, только это не от насвая, а от того, что ты вот, ну... Насвай, ну, ты, как карбит вот это разъедает, там, такой, как кислота. Угу. Нет. Там же азот или что, или как моча, я не знаю, короче. Но я пробовал. Это <coughs> не вот это вот это говно на гландах с утра, да, вот постоянно Вот как, когда кореш и вот когда бросал короче, себе тоже вот это тоже я себе напоминал. самовнушение называется. Вот, бля, и как прекрасно, сейчас встаешь, у тебя нету этого говна, у тебя есть. Маленькое говнецо, небольшое говнецо, вот, потому что надо там зубы чистить, это обязательно, не забывайте зубы чистить, да, а то зубы будут выпадать, вот так, вот. Я чищу зубы два раза, а иногда и три раза в день, все равно. Друзья, слушайте, он говорит один раз чистит, я не поверю. Нет, я один раз чистил. Судья, покажи, зубы, углубнись. А, вот А чистер, да, один раз. Друзья, может, кстати, а по нас, может, это от организма зависит, не знаю. Но нет, от организма тоже бывает. Я знал одного человека, у него зубы выпадали. Еще от, от внешней среды, окружающей, да. Там где-то радиация есть, где-то асбест из изкопаемый, да. Еще бывает от климата тоже зависит у людей, да. Нет, серьезно, я серьезно говорю, потому что у одного человека вот. Он переехал просто с одной области в другую, да? А погода другая разница. У него зубы стали выпадать. У другого он пил какую-то воду, у него стали. Это много причин. Но вот никотин, водка и наркомания — это самая большая причина, которая влияет на иммунитет человека. Да. Там это... не только зубы выпадают, там жизнь пропадает. Друзья, вот из-за этой правильно сейчас Аполлон он прям в точку сказал. Из-за этой главной причины одной, друзья, заметьте, одна вот эта самая такая жирная. Как ты сказал, какашки, вот это вот, вот, вот, вот говно, вот это вот, большая, вот, да, большая какашина, да, коровья такая какашинца. лепеха, да, да. из-за этой причины надо бросить все эти, вы же смотрите, наверное, много вот паркур, там, а, турникмены, да, там, ребята, на, девчонки, там, попку хачают, да, паркур, вот, да. Вот, да, нет, а что я сейчас квартиру снимаю, я сейчас это на турник и бегаю по утрам, вот. Я раньше бегал, и сейчас это вот то же самое буду делать. Поэтому А, по нас, а это я... в общаге как-то неудобно, в общаге только отжиматься, там есть спортзал Но Я хожу, потому что меня, вон, меня барабанить начало. Я вот сегодня взвешивался, вот у Игорка на весах, кстати, у него раньше всегда взвешивался. 72, а недавно был 74, вот сейчас. Поэтому, чтобы 2 килограмма скинул за пару дней. Но это надо, потому что, когда ты бросаешь и предпочитаешь здоровый образ жизни, надо чем-то заниматься. Ты знаешь, бро, я тебе пожелаю долгих лет жизни. Спасибо. Бредные привычки с ними вообще распрощаться. Вот. Отпустить хотя бы. Ну. Я просто сам, знаешь, матушку потерял, у меня по поезд попало. То есть так ты с тобой это я вот по себе уже пять лет почти прошло, у меня это как вчера было, и люди, которые говорят, друзья, что если вы как кто-то из вас потерял близкого человека вам, да, что то да, там год-два пройдет и это все забудешь, нет, это да, на всю жизнь. нет, это на всю жизнь, да, это такая рана, да, она на всю жизнь. Может стать онкологией, она бывает еще на нервной почве. Я бывает там с собой ходил, разговаривал, видите, да, сейчас у меня горло хриплое голос вернее хриплый. То есть я уже это того дошло у меня, что я с матушкой ходил, общался. У меня халат, вы можете в моих роликах посмотреть на канале. Я запах его, я уже не стирал его почти пять лет. Я приезжаю все домой, его просто нюхаю, он мамой пахнет. Да, иногда вот эта вот э, пачка сигарет, да, которая там стоит, ну... Но... От 60, да, грубо говоря, там, до там, 250 300 рублей да, может стоить жизни вашего родственника. Я тогда у меня перевахтовка была между вахтами. И у меня были продукты, все, я как-то вот, я ждал аванса, и я вот купил, забил морозилку, холодильник. Вот, но сигарет у меня не было. А матушка мне где-то. Два раза в месяц бывает. Мы с ней, кстати, друзья, общались каждый день почти. Но там два раза в неделю она мне звонила, спрашивала, как у тебя там покушать, что есть, как любая мама, да, которая любит. Не у всех друзья, конечно, такая мама заботливая. Но я думаю, большинство из вас такая мама звонит мне, да, и говорит: как у тебя дела? Там, что у тебя покушать есть. А, сынок, ты куришь? Есть у тебя сигареты? Может, тебе плохо там на сигареты прислать? Друзья, и мама мне говорит: вот, сынок, может, тебе прислать на пару пачек сигарет там денег? Или там тебе, может быть, тысячу вообще выслать? и продуктов возьмешь там тысячки прислать я говорю мама у меня покушать есть в принципе но если можно рублей 200 там 300 на я по там три пачки сигарет себе возьму по 100 рублей мне в принципе хватит до аванса дожить хотя бы что-то курить будет я не буду ходить стрелять по улице вот друзья и вы знаете вот я до сих пор у меня вот эти вот ее слова в голове да как вчера это как наверное сегодня с утра это было мы с ней с утра общались Сынок, сегодня такая погода плохая, может, я завтра пойду тебе скину, может, ты как-то вот перебьешься, там у соседей сигарет стрельнешь. А вы знаете, у меня вот этот вот наркоманский, э, никакин же от наркотики, вот этот вот желание вот это, курить, курить, я, мам, ну сходи сегодня, а, а про себя думаю, банк напротив дома, ну что, ну погода плохая, ну, я две понял. минуты, она подойдет, отправит деньги мне на, на карточку скинет, и все, я пойду там сигарет себе возьму» вот и друзья я в тот момент должен был сказать что мам не надо погода плохая вот. ну как вот люб... хороший любящий да. сын да Оставайся дома, сходишь там завтра или послезавтра. Я перебьюсь, пойду там стрельну у соседей, на улице у кого-нибудь стрельну сигарет. А я, друзья, такая сволочь, говорю, мам, ну, может ты сходишь? Вот, друзья, она пошла, у нас поезд ходила в поселке э -э, в 4 часа дня, в 16.00. Она постоянно мне, когда куда-то шла, мы с ней просто даже общались, говорила. Сегодня товарняк этот едет, я сейчас пережду и пойду. И в этот момент, друзья, она меня не перезвонила. Я заподозрил, что-то не то. Я ей стал вот звонить, а у нее Абонент, не абонент. Она вот такая же была, как я, вот, ла, -ла, -ла, -ла, -ла Сами, как-то по нас вот заметил, я болтун. Вот, Думал, ну, с подружками, там, часами могла по телефону общаться. Вот, думаю, телефон сел, разрядился. Пока ко мне полиция не зашла, вот, я тогда в Москве находился, в дверь не позвонили, я в коммуналке жил, мне соседи говорят, так-то, так-то, у тебя полиция... Мама я погибла, друзья, она попала под поезд, шла уже с банка. Мне, я смотрю мне пришла смс 1000 рублей друзья и жизнь моей мамы ну и там я не знаю блок сигарет на эту тысячу можно. друзья как вы считаете вообще блок сигареты и жизнь мамы это сопоставимо хотели бы вы вот так вот жизнь своей мамы променять на блок сигарет на этот случай несчастным ты знаешь Но я не верю случая. в случае моя и... вина нет, ты не должен себя винить в смерти своей мамки. Знаешь, каждый человек, когда теряет близкого родного... Ну, можно сказать, почти все, но многие, которые не отморожены, они часто винят себя. Ты знаешь, не отмороженная по нас, но это да, неправильно вот Твоя мамка бы, она бы не хотела, чтобы ты себя винил. Наверное, друзья, я все-таки, наверное, я отмороженный на всю голову, да. Раз я вот, я мог сказать там матушке, да, там мам, давай там завтра, там. Да, после, да, завтра, знаешь, ну да? каждый. Она а... в пургу. Ты понимаешь? же не знаешь, где солому постелить. Да никто же не знал По нас она в пургу. Да, понимаешь, мама... она пошла в пургу. Вот она так вот сыно. Сынок, сынок, может, я сегодня так-так не лень, она бывает у меня другая, да Это вот, говорит. знаешь, ну, это такие глупости. Ну, вот как у меня организм, да, как стоп, вот наркоман, ну, ну такой, Вон у меня брат тоже про смерть постоянно спрашивал за 2-3 недели. Он с Эпифанцевым, с Андреем со мной разговаривал. Я тут тогда не подумал, а что человек интересуется смертью, а потом человека не стало. А, и теперь вот как бы я должен винить себя, да? А ведь он меня тогда спросил, как ты переживал, когда умер отец? Он меня спросил за 2-3 недели, как его не стало. Ну, я же не мог знать будущее и предсказать. Да, у меня было чуть-чуть вина. Мол, я должен был тогда догадаться. Ну, как человек может догадаться, смотреть будущее? Конечно, он предотвратит такое. И ты его предотвратил. Ты бы сказал, нет, мама, не вздумай идти. Понимаешь? Ну здесь ты, да, здесь ты. Да, тут конечно. то же самое, Слушка, друзья да? любой нет, человек ты... умирает, все равно кто-то себя виновно считает. А тот человек, который умирает, думает, что он Ну, ну что Понимаешь, у этот чек, вот, друзья, мне вот эта смс, у меня уж телефон давно другой, у меня ее нет. А чек этот у меня уже выцвел, выцвели все чернила. Он у меня Не знаю. Мама тебе пожелала долгих лет и крепкого здоровья, надо было. Вот эти сигареты у тебя как клеймо, надо да. бы сразу их выкинуть. Тысяча рублей мне Смотри, пришло. Смотри, а сколько лет прошло с того момента? Ну, пять лет почти лежит. А, вот у тебя пятно появилось, да? Ну, пятно у меня последние Во. месяцев девять. Это как проклятие, надо было тогда уже обратить внимание. Да, да друзья, я... вы знаете, наверное, да. Сигареты забрали жизнь моей матери, получается, и мою сейчас могут забрать, если я... Но. Хотя, Но может, она... а? может, тебе надо было тогда уже задумать. Ты знаешь, это как вот алкаш, Это да? Нет, думаю, это как, как знаки католики. у колдунов, шаманов, там знаки бывают. У каждого человека, вот они объясняют, есть знак, просто эти знаки надо было вот видеть, да. Например, тогда у меня брат спрашивал про смерть отца, как ты переживал. Может, он хотел поделиться своим чем-то. Я ему сказал, я очень сильно переживал, я бухал, я чуть не умер. И он сразу тему разговора сменил, понимаешь? А если бы я сказал, да нормально переживал, ты чё, я крепкий пацан, может, он бы что-то мне сказал понимаешь? И сейчас я себя вот корю. Ну, карилл по крайней мере, когда только потерял, а потом со мной люди пообщались, я им это сказал, они говорят, тут нет твоей вины. Каждый человек считает, вот я виноватом смерти, нет твоей вины, так же, как и нет. Но есть знаки, вот это как будто был какой-то знак, ты должен был задуматься, вот. Но не все люди понимают знаки, понимают там некоторые колдуны, шаманы, да. но не все же такие, да, провидцы. Вот, ты же не такой, вот ну, ты вот не знал, вот. И вот ты должен понимать, ну, что, возможно, это был знак. Теперь-то ты должен понимать. А мне постоянно говорила, кстати, сынок, может не бросать, стоит ли, курить. Может тебе вот сейчас и никогда не поздно бросить курить. Ты сейчас куришь? Куришь? Да, я ну, буду, да, пачка в день, друзья. Ну повторюсь. вот видишь, может сейчас стоит задуматься. Если такой при... случай произошел. Крестная мама, сестра моей мамы, двоюродная, она мне ругается, кричит, говорит, ты, ты уже, друзья, я уже, ну она мне говорит, ее слова, ты уже подыхаешь, ты уже на карачке а ты все куришь, вот, а я не могу, я вот, мне, я иногда себе кусок колбасы не возьму, да, там, потом хлеба, да, 100 рублей а они у меня одни, кошельки. я думаю, что мне взять, покушать или покурить? Я бегу, покупаю сигареты, я голодный, но я курю, курю, курю, как бы, как, у меня, наверное, на уже организм протравленный? Ну, ну, как наркотик, привычка, но да. с этим можно бороться, это можно бросать вполне реально. Слушай, мужики, вот это вот, 1000 а, рублей, которая мне пришла, да, ну, что, друзья, можно, блок сигарет, да? Ну да. да, блок сигарет нужно взять и жизнь моей мамы как бы. Вот вы задумаетесь, вы бы могли бы жизнь своей мамы Прямо или папы, да? Да. или брата или сестры променять на блок сигарет. Ну, даже пусть не на блок, там на пару пачек, мне не хватало пару ну, пачек. может, но... у тебя и был это знак предупреждения, я не знаю. Ну, я, я не, не знаю, такой бросил, ценой, бы. такой ценой, что... Ты можешь такой ценой, может, мамка не хотела, чтобы ты курил? Она не хотела, да, но я один у нее. Так задумался бы об этом. Ну, ты понимаешь, в том-то и дело, вот мы так все люди созданы, что мы пока петух, как говорится, в попку не клюнет, в жопку. Так клюнул, клюнул, да, но уже мне, по сути-то, может, и терять-то нечего, я не знаю. Да, блин, ну что ты, если у тебя там по картинке похоже на вторую стадию, вторая стадия рака, она излечимая, третья даже лечится, очень тяжело, но лечится, четвертая это жопа, все, человек просто мучает и ждет. А иногда и просит: знаешь, Жека, ты так красноречиво, да, вот ну, ну, реально, как рэпер, вот это все. Как будто читал рэп, все так классно. Многие скажут, пришел про пиарис. Да какой <смех> пиарис? Все так классно рассказал, особенно когда запрыгнул тему. Вот эти знаки, мама, да, вот это. Ну, оно реально, каждый человек поймет по-разному, но это ну, реально какой-то знак, что человеку надо было бросить уже тогда курить. А видите, он не бросил, уже до, дошло до рака. Но суть не в этом. Но рак у меня еще нас очень неизвестный. 50, Неизвестно. 50. 50. Но... Ты мне не пророчишь. Да тебе не пророчу, это ты просто сам, иди, беги, елки, к врачам, нормально, настой да. на своем. Сдать эти анализы. Ну, по всем вот этим вот симптомам. Ну, вот у меня УЗИ, друзья, где делал обычной поликлинике, очень хороший врач попался, УЗИ. Он говорит, то, что щитовидку тяжело, у младенца. Но по симптомам похоже на онкологию. Но лучше, конечно, наверное, да, я пойду не в обычную, государственную, да. Ведь государство нас должно лечить. Опять ты вернулся к этому. Это ты уже рассказал. Да, я, я, хочу, я уже родственников Я просто достал, у меня чтобы... уже родственники. Нет, а чтобы ты также, же красноречиво рассказал людям, дал совет. Все. как завязать бросить и сказать ну, это друзья вот. завязывайте курить бухать колодцы кто курица, там бахается да как Нет, это модно было. сейчас подойди прям в экран рот покажу а. вот, что вас ждет только не пугайтесь как бы, Культурно да, можно можешь сказать. сказать вот а, -а, -а. Можешь посветить сюда немножко. Есть такой фонарь. Ты вот передний покажешь. Он пятно, друзья, вот здесь, вот э, с правой стороны, да, посмотрите. Я, кстати, все импланты делал, не доделал, да. вот, посмотрите, какое пятно, да. Я не знаю, видно здесь, нет, но в принципе у тебя крутое оборудование. Вот, и бросайте курить, бросайте, э, вот так я в камеру смотрю, вот, бросайте курить, бухать вообще, колодца, шариат, это вредно очень все. Жека, ну давай на напоследок, чтобы ты пожелал подписчикам, потому что я уверен, посмотрев вот это видео, да, с твоим участием, угу. полно желающих будет бросить, отказаться от никотиновой зависимости. Поверь, я вот тоже бросаю, и еще две девчонки со мной из подписчиков я кстати. поздравляю спасибо молодец да я угу. давно хочу видишь а, вот а, друзья на самом деле что я посоветую мне если честно мне на вас на всех а, срать это ваша жизнь хотите там хоть бахайтесь как бы если у вас мозгов нет а, сейчас из себя какого-то святошу ставить и говорить вот я вам там советую не надо там вот это все вот это вот так это малышевые а, передачу да по первому каналу не собираюсь проводить вот я вам скажу так мне на вас срать всем на вас срать прохожим на вас срать кроме ваших родителей ваших близких а, там друзей родственников да нет наоборот родственников и друзей вас самих да и вас самих друзья а, вы хозяева своей жизни да если вы готовы вот ради вот этой вот привычки ради этого говна вот этой лепехи а, короги да как мы выразились да, а, а, променять а, променять да а, так, э, променять это все, вот это вот, э, вот, это, вот эту пагубную привычку на вот это все, что у вас есть, ва, ваше окружение да? если вы готовы как я это, да, вот у меня матушка пошла там мне денежку кинуть да, и не дошла до дома, да, можно сказать я вот на вот это вот курева да, куреху вот эту, я променяла жизнь мне дорогого любимого и единственного, да, и без отца рос, меня мама одна воспитывала вот, как бы, человека, да если вы готовы, друзья, если вы готовы вот это вот э, все то что вас окружает да ваше окружение променять на вот эту вот э, гадость это в ваших руках вот но говорит вам то что я там не знаю я там вас обожаю вас люблю там и вам запрещаю да я не могу вам запретить да вы, вы там я здесь да по разную сторону экрана да, вот но я, я вам просто совет э, э, э, нет я тоже ну я, кто такой что я там советую, Он не советчик по-моему, да? насрать. да я не советчик да и мне насрать он насрать вот. любит да. Ну, срать, я думаю, человек надо куда-то, да. свою нужду да. справлять, да? Вот. Друзья, так, друзья, просто я хочу, чтобы вы, вы, если вам на себя не насрать, да. Сделали вот для себя важно, выводы, да, вот, да. вот, вот это вот. важно я тебе слово, даю Да вот, вот, вот, вот, а что мне давать, мне вот, жаль, что, правда, я об этом узнал спустя Если бы мне, кто-то, когда-то, когда мне было столько лет, сколько вам, вот, были бы такие, вообще, ютубы, раньше же компьютеров не было вообще, если было бы я вот, вот это вот. увидел когда-то, я бы тогда бы еще задумался, ведь я тогда же ходил на борьбу, у меня были хорошие данные, да, а начал тут все в подряд употреблять, да ну, и смотрите, кем я стал. Ну, ни семьи, ни кола, ни Там 2, нормально. Ты выглядишь. И в итоге, не, вот просто мы к чему шли? Вот. Как человек меняется, да, вот, да, за год и 8 месяцев, да, я подтянул, я не спорю, где-то стал прибавлять, но я сейчас начну опять бегать, как раньше, вот, на маслы вставать и отжиматься, я люблю это дело, в неделю пару раз, просто, чтобы подтянуть свою эту шкуру, которая у тебя обвисла, и ты можешь выходить на пляж, вот, вот так, вот к такому будущему мы вас, вам советуем Готовим приходить, вас подготавливаем. да, подготавливаем. Бросайте курить, бросайте пить наркотик. Я хотя бы жевать есть чем, друзья, я эту шурму и сок заглатываю. Да, я еще зубы-то сохранил, да, правда да, у меня вставлены. Да, как некоторые. питом, знаете. Но да. он тоже вставит и будет нормально, и петь начнет. Читать, читать. читать. Ну, петь я тоже под гитару, учиться на гитаре играть, давно не играл, лет 10 не играл, я вот опять я хочу освоить, я уже все забыл. Вот реп хочу читать, прикинь, не забыл. А как все, все надо, а, ну все, вот. Ну, вот, все вот, ребята и вот. девчата, кстати, я хотел бы сказать, если вам понравилось это интервью, с этим великим будущим блогером Жекой, да? Вот. Вы, пожалуйста, пишите в комментариях, потому что этот человек прошел клиническую смерть. А, как вы заметили, он может интересно и красиво это описать и рассказать. Ты там много можешь рассказать интересного? Ну, конечно. Ну… Понимаете, а -а -а -а. это целая мистика. Мы хотим же на канале, помните, я говорил у Игорька, это его мечта открыть канал про паранормальное. Вот как раз вот там бы было бы неплохо выслушать и жеку у нас уже есть желающих человек 5-6 которые хотят свои видосы но вы подождите всему свое время сейчас настроим все везде и запустим новый канал у игоря мухи 8 друзья москва не сразу строилась да э -э -э. вот поэтому спасибо что ты меня позвал да, не очень приятно что Yeah, да вот нормально снаружи. было пообщаться, вот с такими людьми общаться yeah, yeah. Мне приходится даже молчать и все, и не надо ничего придумать. Он сам все скажет и все. Я рад, я доволен. И все. Короче, с вами был Жека, заходите к нему на канал. До свидания. Давайте, друзья.